Кортизол стероидный гормон, воздействующий на обмен веществ, вырабатывается в коре надпочечников. Кортизол принимает участие во многих обменных процессах и регулирует воздействие стресса. Так повышенное содержание кортизола может свидетельствовать о продолжительном стрессе. Повышенный кортизол может наблюдаться у людей с избыточным весом, циррозом печени и сахарным диабетом. Тестостерон и кортизол ведут постоянную борьбу в организме человека. Каждый из гормонов пытается нарушить равновесие в свою пользу. Отсюда закономерные явления. Если уровень кортизола повышен, то уровень гормона тестостерона понижен и наоборот. Если тестостерон является анаболическим стероидом, отвечающим за половые функции и рост мышечной массы у мужчин, то кортизол, катаболический стероид, является полной противоположностью тестостерону при повышенном в наблюдается снижение мышечной массы и силы, накапливание жира. Частным проявлением повышенного кортизола является депрессия и стресса. Для спортсменов кортизол, пожалуй, самый нелюбимый гормон. Особенно это касается бодибилдинга. Боль в мышцах, состояние перетренированности – все это результаты появления кортизола. К тому же он разрушает мышечные волокна, что препятствует росту наших мышц. Для поддержания оптимального уровня гормона кортизола необходимо принимать витамин С. Он обладает выраженными антиоксидантными свойствами, помогающими в борьбе с различными стрессовыми ситуациями. Спортсменам рекомендуется употреблять витамин С перед тренировкой. Еще одним действенным способом понижения кортизола является чеснок. Его также рекомендуется употреблять перед тренировкой. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!